Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзоре а, Trade Power, это у нас получается цепочка от эфира идет, а, построена на протоколе ERC20 а, В общем, смотрим, что нам предлагает, что мы имеем, проект новенький, свеженький а, Закончился у них пресейл, попали они уже на Uniswap а, Торги такие себе, конечно, там в районе, там, не знаю, где-то около 100 тысяч долларов за сутки объем идет но тем не менее торги имеются тоже хорошо здесь можно посмотреть смарт-контракт нажав эту вкладочку попасть либо на Uniswap и конечно же сама монетка о которой мы можем сейчас посмотреть поговорить то что нам они здесь предлагают то что нам здесь пишут как они видите говорят общий объем предложения 8,7 миллионов токенов в обороте 2,7 миллиона. Потому что остальные идут у них на блокировку. Каждую неделю идет по 50 тысяч токенов на команду. При нынешнем курсе это выходит, получается, 2000 баксов в неделю на команду. Ну, в принципе, как бы бабки не такие же большие на команду. Потому что в команде может быть, там, не знаю, ни один, не два человека. А человек пять, грубо говоря. Ну, как вы видите, себе не денег берут немного. А, в общем, а, также, что такое у нас здесь Trade Power, как у нас он работает, а, это у нас, а, хотят, вообще, для чего цель какая? Чтобы сделать полностью, максимально простые а, торги, без регистрации, без, ну, опять же, без прихождения регистрации, без централизированных бирж, то есть, полная децентрализация, чтобы был Обмен наподобие как Uniswap Что-то в этом роде Просто-напросто там MetaMask влубили, Оп, зашли, купили, продали И тому подобное Также о комиссиях у нас здесь получается То, что они здесь пишут а, Со всего оборота Там комиссии будете процента иметь Если вы держите данный токен Ну, тоже как бы В принципе неплохо а, В общем Это как бы Основные интересующие, скажем так, первообывателя вопросы. То есть, что такое Trade Power Dex. Я не знаю, возможно, здесь они немножко ошибку сделали. В общем, это как бы и токен. И получается, у них же будет по развитию как бы биржа. Они, конечно, будут опять же с собой связаны между собой. И я же говорю, будет, наверное, крутой еще один обмен наподобие Uniswap. Как по мне, так это вообще супер. А, потому что такие обмены должны развиваться, их должно становиться больше. И это, безусловно, ускорит а, любые транзакции, люб, любые обмены. А, про токены нам начинают здесь рассказывать, что то токен ERC20. В общем, обыкновенные стандартные вопросы, где можно купить токен. То есть, когда был у нас сделан пресейл, а, то есть, сколько там было на преселе там, Преселс его длился, как вы видите, 6 дней. Здесь получается, часть токенов они продали. У них там минимум хардкап, точнее, был и, в принципе, они небольшие деньги, конечно, подняли и они их вложили в продвижение проекта. Соответственно, делают они все правильно. Есть Light Paper, можем зайти, посмотреть, полистать. Как вы видите, они прорисовали свои планы. Как, что, где и как. Потом глобальный маркетинг это у них будет. Северная Америка, Европа и Азия. В планах с 2021 на 2023 год. Ну, главное, чтобы они сейчас этот, на этом старте, на, пока у них все получается, не останавливались, а шли дальше. Кому интересно, можете почитать потом. Дорожная карта. По дорожной карте у нас опять же все расписано. Маркетинговый план по дорожной карте по разработкам. То есть, допустим, второй квартал, там, третий квартал 2020 года. Что они собираются тестировать, запускать. Потом, я не знаю, код будет обновлять. Ну, в общем, на этом мы, я думаю, особо зарабатываться не будем. Пойдем дальше. Я думаю, дорожная карта должна быть как-то поинтересней и на основном сайте добавлена. Твиттер имеется. 1100 читателей. Твиттер, конечно, не совсем активный. Твиттер, как бы, можно сказать, немножко дохлый в них. Но, тем не менее, в Твиттере, вы видите, у них новости постоянно вылетают. Я оставлю ссылочку на Телеграм. В Телеграме 1700 человек. Так что, можете залететь и ознакомиться. И, конечно же, обсудить любые интересующие вас вопросы. А потом мы заходим на Uniswap. Подключать как кошелек, это вы все знаете, все умеете, через Metamask. И все, и запустили за сутки объем. но ну сейчас она еще по новой не пересчитал. 37 тысяч, как вы видите, в половину упал. То есть это примерно 70 с копеечкой. За один эфир мы получаем 10 тысяч токенов. Или точно также же наоборот, мы получаем 10 тысяч токенов один эфир. Здесь мы видим последние транзакции, покупают, продают. Ну, в принципе, все как и должно быть. Можно посмотреть смарт-контракт, проверить его полностью. Точно так же увидеть все переводы с биржи, Uniswap на биржу и тому подобное. Попадаем мы на Dextool. Еще один такой момент, где можно понаблюдать за, скажем так, за курсом, взлетами и падениями. Небольшие просадки имеются. Там опять же ордера стоят, покупают, продают. Моментальные обмены. Видите, вот кто-то там немного взял подслил своих токенов. Примерно он их себе на себе их подслил на 5 эфира. Вроде бы неплохо. Но тем не менее, другие люди все равно тоже покупают и в неплохих объемах. Проект интересный, сама идея интересная. То есть, как они потом будут, будут, будут это все преподносить, реализуют биржу, как она будет работать. В общем, будем за этим наблюдать. Я все ссылки оставлю в описании. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Будет ли хороший конкурент Uniswap. Давайте об этом посмотрим, подумаем, обсудим. На этом у меня все. Так что давайте, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.